Здравствуйте! С вами программа Гипотеза и я Лилия Иликова. Сегодня у нас очень интересный гость, руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения Российской Академии Наук, доктор политических наук Николай Дмитриевич Плотников. Добрый день! Николай Дмитриевич находится здесь в составе делегации Института Востоковедения РАН с тем, чтобы поспособствовать созданию в Казанском федеральном университете ситуационного центра по мониторингу международной ситуации. Все так? Так. так. А, как решено создавать ситуационный центр? Ну, решение было принято ректором института и университета давно, поэтому у нас ничего не остается другого, как оказывать помощь вам. Спасибо. И хотела добавить, что ситуационный центр будет создаваться все-таки на базе и в сотрудничестве Института международных отношений, и истории и КФУ. Да, это будет ситуационный центр Казанского федерального университета, угу. но создаваться он будет, конечно, на базе института, который вы назвали, потому что по профилю работы институт и наш институт Академии наук мы во многом совпадаем. Нам легче будет найти общий язык. Чем будет заниматься ситуационный центр? Можете в, в двух это, словах буквально... Ну, предполагается, что это будет многокомплексный, многофункциональный ситуационный центр, основная задача которого ⁇ мониторинг международной обстановки региональной и международной безопасности и подготовка нового аналитического продукта, который мог бы позволить директору университета в перспективе президенту республики Тарсавстан, возможно и полпреду президента России в федеральном округе, учитывать при принятии управленческих решений. То есть все очень на серьезном уровне. Я знаю, что ваш центр, вы с коллегами в прошлом году закончили масштабное очень исследование «Причины и мотивы радикализации трудовых мигрантов из стран Центральной Азии в России». Это было долговременное исследование? Да, эта работа проводилась в течение практически всего прошлого года. Проект был международный, в нем участвовал Институт востоковедения Российской академии наук, как один из основных соисполнителей Королевский британский институт оборонных, исследований, а также э, координировала эту работу одна из международных неправительственных организаций по миростроительству. Помимо ученых этих трех учреждений в полевых исследованиях принимали участие представители национальных академий наук и академических центров из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Мы их привлекли с тем расчетом, чтобы полевые исследования, которые впервые в таком масштабе в новейшей истории проводились на территории России, приняли участие, выходцы из этих регионов, носителей языка, культуры. Потому что одно дело, когда... Узбек будет разговаривать с узбеком и говорить с ним откровенно на те вопросы, которые он никогда не скажет гражданину России. Пусть он даже будет узбеком. То есть более открытая. И в связи с этим такой вопрос. вот Действительно, из именно из стран Центральной Азии в России идет наибольший поток трудовых мигрантов. Хотя он и считает что сокращается по статистике за запосред... перестал сокращаться был некоторый спад угу. после, после 14 -го года да был некоторый спад в экономической трудности после введения экономических санкций западом да, произошло падение спроса на рабочую силу угу. вот но прошлым год прошлый год он резко возрос по результатам прошлого года больше всего было на территории России трудовых мигрантов из Узбекистана свыше 1 миллиона 800 тысяч человек. Угу. Затем граждан Таджикистана 1 миллион 60 тысяч человек. И на третьем месте шли граждане Киргизии. Угу. Если брать по, в процентах, то получается, что 10% трудоспособного населения Узбекистана работали на территории России. Такая же картина по Таджикистану. А если брать для Киргизии, то в России оказалась сейчас самая крупная киргизская диаспора за рубежу. В полевых исследованиях участвовали сотрудники Института Востоковедения и представители всех трех республик. Работали две бригады в семи федеральных округах. Выбрали мы 13 мест по всей территории России, угу. где наибольшее скопление трудовых мигрантов из этих трех республик. Татарстан тоже был? Нет, Нет Татарстан не было у нас не был, у нас Самара была, из этого федерального mm -hmm. округа была. Самара, Саратов, вот, работали, если брать с востока, Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Екатеринбург, Самара, Саратов, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Сочи, Астрахань, Краснодар, то есть большой, большой, был, да, большой да. охват регионов, фактически такое исследование при поддержке федеральных органов исполнительной власти, потому что без них такая работа была бы невозможна, и органов власти на местах было проведено столь масштабное исследование. Ну, причина, одной из причин послужила то, что на Западе стали появляться разговоры о том, что Россия превратилась в чуть ли не мировое щаде зла, откуда исходит основной поток боевиков в ряды Аль-Каиды и ИГИЛ в Сирии и в Ираке. Но вот этим исследованием мы это все полностью опровергли. Это совершенно Нет, не, не так. так. Это раз. И второе, некоторые западные партнеры России пытались доказать, что в России невыносимые условия что в России это... Для трудовых мигрантов? Для трудовых мигрантов, вообще для лиц другой национальности. Mm -hmm. вот. И даже тот вопросник, который был составлен британскими партнерами первоначально, он показал, мы проводили первый семинар, перед тем, как начинать полевые исследования у нас на базе института, он показал, что наши коллеги из Британии совершенно не знают наших российских реалий, не будет им в обиду сказано. Они приехали с тем, что они кальку эту применили для мигрантов из арабских стран в Европу. Ну, таджики, киргизы и узбеки, это ж не арабы – это совсем другие люди, другой uh -huh. менталитет. Поэтому было 45 вопросов. И путем трудного диалога представителей uh -huh. пяти стран, пять стран было, нам удалось выйти на консолидированный опросной лист. Там было 25 вопросов. Он, конечно, был неидеальный, но по крайней мере ответы них позволили получить это, ответы мигрантов на них позволили нам получить ответы на злободневные вопросы, которые касались в том числе и интересов России, и безопасности, и экономических интересов и так далее. Самое главное, что по результатам опросов нам удалось опровергнуть миф, который на Западе появился. Какой? что Россия ⁇ это еще одна зла, поставляющая боевиков в Сирию и в Ирак. А смотрите, участие британских коллег, оно было чем обусловлено? Они хотели использовать опыт да, проводимого этого вашего исследования для того, чтобы ситуацию у себя как-то изучать, потому что ну, Британия -то тоже с мигрантами сталкивается еще как. Либо они Это хотели, был чисто научный интерес. Просто научный интерес. Да. Там нормальные, меняемые люди. Угу. Не все же в Британии такие безответственные, Конечно. как премьер-министр Тереза Мэй или Борис Джонсон, который вчера выступил с непонятными заявлениями и со своей постоянно зверушенной шевелюрой. Там в Британии, в Соединенных Штатах, поверьте мне, очень много нормальных, меняемых людей, с которыми можно вести речь. Конечно, коллеги. Так что про Терезу Мэй, кстати, вот чем вчерашний ультиматум закончился, как вы считаете? Да, я думаю, ничем. Она себя просто опустила, я прошу прощения за научные слова, она себя опустила ниже Плинтуса. Если она считает себя руководителем такой великой державы, то mm -hmm. опускаться до э, площадных каких-то обвинений, обыкновенной уличной торговки никак нельзя. Понятно. Хорошо, что ничем не закончилось. Я все-таки перейду к вопросу, касающемуся вашего исследования. Вот смотрите, когда мы говорим о странах Центральной Азии, ну, более привычно, мне, например, говорить о республиках Средней Азии, это вот ну, по советскому контексте. В в Центральной Азии у них, к сожалению, не, да, не громые, да. у нас это Западники вели, для, для нас это Средняя Азия, она и географически да. правильная. Совершенно согласна. Когда мы говорим вот, о возрасте трудовых мигрантов, когда мы говорим о людях, которые старше 40 лет, у которых за заспеваетесь Советская школа. Мы говорим о людях, с которыми у нас все-таки общее культурное прошлое, общее образовательное прошлое, общее историческое прошлое в рамках Советского Союза. А когда уже люди более молодые приезжают, то тут, на мой взгляд, вот на у нас с ними как чем дальше, тем больше увеличивается культурная дистанция. То есть это уже люди, которых мы понимаем меньше с которыми нет такого общего багажа. И с чем это связано? С тем, что нет советской школы общих, ну, естественно, общих образовательных программ, общих программ по истории, то же самое, по культурологии какой-то. Это связано с тем, что меньше стал преподаваться русский язык. А русский язык все-таки сокращается там в и в присутствии, и в преподавании, естественно. Связано ли это с переходом на латиницу, как вот ну, с таким активным достаточно? Вначале было в Узбекистане, да. сейчас это будет наблюдать казахстан, в казахстане вот который в общем-то казахстан то воспринимать как культурно близкий все еще и в связи с этим вот с чем с чем это связано и что нам делать в этой ситуации потому что есть такой полярный разброс мнений есть люди которые говорят что давно пора уже вводить визы для мигрантов из средней азии чтобы мы контролировали кто приезжает когда приезжает То есть если это Другие страны, то другие страны. Есть другое мнение, согласно которому мы должны увеличивать свое культурное и языковое присутствие в этих странах То есть увеличивать, усиливать деятельность культурных центров, как-то все-таки вот держать в орбите своей культуры тех людей, которые в этом заинтересованы. Какое ваше мнение? Что нам, как быть? Вот первая волна трудовых мигрантов из республик Средней Азии, давайте будем так уже называть, угу. это в основном были люди, окончившие советские школы, советские высшие учебные заведения, и, в принципе, большого разрыва не было. Сейчас по прошествию более двух десятков лет в структуре трудовой миграции, конечно, произошли большие изменения. Угу. В основном выезжают в Россию сейчас представители сельской местности. Это характерно особенно для Узбекистана и Таджикистана. Естественно, низкое образование общее, плохое знание русского языка, uh -huh. и, соответственно, плохое знание страны, в которую ты едешь. Yes. В результате получается, что по приезду в Россию так называемые дикие мигранты попадают сразу поле зрения мошенников, Вот а таких, к сожалению, во всех сферах сейчас развилось очень много, которые начинают им предлагать свои услуги за деньги, по легализации, по получению разрешения на работу, патентов и так далее. Людей обманывает, бросает, они оказываются в безвыходном положении. Угу. Такие люди готовы сырье для вербовщиков. Одно время их было... Достаточно много, я думаю, и в Республике Татарстан орган безопасности таких выявляли. Для вербовщиков? Каких? Вербовщика, который как раз вербовали людей для участия в боевых действиях mm -hmm. уже в Сирии и Ираке, в рядах ИГИЛ. Более стойкими к работе, более стойкими к воздействию изборщиков, вот как показали исследования, являются люди. Старше 20 лет и те, у кого есть семьи. Они приехали с целью заработать в России, чтобы содержать своих родных, близких, кому-то потом открыть на родине бизнес и так далее. Самая слабая группа оказалась молодежь в возрасте до 18 лет, которая не имеет семьи, которая легко... Вот, например, исследования по, среди узбекских трудовых мигрантов показали, что большинство бригадиров стараются этих молодых ребят держать под, под контролем. контролем. И если только они начинают замечать изменения в их поведении, они сразу отправляют таких на родину, под ореха подальше. То есть опыт они такой наработали. Второй момент. Что здесь интересно? Органы власти на местах, к примеру, в Красноярском крае, стали извлекать уроки из допущенных ошибок и более предметно и конкретно работать с национальными диаспорами, создавать общественные советы при местных органах власти, в которые входят как представители национальных диаспор, так и внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Генеральной прокуратуры. И это позволяет решать на начальном этапе многие возникающие проблемные вопросы, не доводя это до какого-то там взрыва. И вот этот опыт, я думаю, он сейчас будет распространен по всей территории России. Кто-то заявляет, что пора вводить визы, не помогут визы. Зряшние решения. Да, это мы только рассоримся со всеми. Трудовая миграция, она бою да выгодна Для России, которая испытывает дефицит в трудовых mm -hmm. ресурсах, ведь в некоторых регионах у нас переизбыта, как примерно на Северном Кавказе, а в некоторых регионах трудовых ресурсов не хватает. Поэтому... России на ближайшую перспективу без трудовых мигрантов не обойдется. Но нам и легче и лучше принимать трудовых мигрантов, все-таки близких нам по менталитету, которые когда-то были с нами в общей единой угу. стране, нежели принимать трудовых мигрантов, как сейчас это происходит в Европе. Это а, совсем да? разные вещи. Вот. Далее, вот некоторые говорят, что... Интерес пропал к русскому языку. Я вам скажу наоборот. Вопросы среди трудовых мигрантов того же, к примеру, Узбекистана показали, что люди, которые планируют ехать уже со школьной скамьи работать... Uh -huh. в Россию, потому что ни Узбекистан, ни Киргизия, ни Таджикистан на ближайшие 10-15 лет не в состоянии будут обеспечить всю трудоспособное население, а там бурный рост народонаселения, рабочими местами. И основное направление у них остается, это только ехать на работу в Казахстан, и в Россию. Большая часть, конечно, едет в Россию. Так вот, там начали образовываться языковые курсы, заработали учебные центры при Россотрудничестве. В апреле прошлого года Владимир Владимирович Путин был с визитом в Ташкенте и был достигнут ряд договоренностей с новым президентом Узбекистана угу. Мирзеевым о том, об упорядоченной трудовой миграции между Россией и Узбекистаном. Министерство труда Узбекистана открывает, ну, уже начало открывать uh -huh. свои представительства почти более даже, чем в 10 местах в городах России, для того, чтобы люди ехали на работу уже под конкретные заявки. Не было стихийных таких процессов. Чтобы обезопасить упорядоченный процесс. Конечно, потому что это все ну, жизнь заставила И то, что органы власти Узбекистана к этому повернулись, это очень хорошо. Ведь основную нагрузку до сих пор выполняла Россия. То есть, вот. С точки зрения языка, правильно я поняла, что процесс а, пошел вспять? То есть сначала русский Жизнь язык заставила. сокращали, Жизнь заставила. и снизу как раз пошел вопрос, на А те, на которые... Я, например, честно говоря, вы ну, захотели казахи узбеки вести вместо кириллица в латинцу. латинцу? Ну, вы Только вы просчитайте, а к чему это приведет? Спросите свой народ. Угу. Мне кажется, народа не было. Потому что у меня много очень друзей. Я больше 20 лет проработал... На Среднем Востоке и в Средней Азии. Поэтому у меня очень много друзей там осталось. Uh -huh. Ведь с переходом с кириллицы на латильницу будет теряться огромный культурный слой. Конечно. Сейчас вот в Узбекистане что произошло? Забыли одно, не выучили другое. Мигранты, well, которые приезжают сейчас в Россию, не в состоянии заполнить на русском языке. Простейшие документы для получения разрешения на патент, на проживание и так далее. Это трагедия. А вот в возрастной структуре мигрантов все-таки какой возраст преобладает? А от 18 до 64 лет. Это исходя из наших опросов, кто был у нас. Ну да. А в процентном соотношении больше кого? В процентном соотношении больше 20, от 20 до 35 лет. То есть угу. наиболее активные люди. Но и это те люди, которые уже, собственно, вот, ну, советское образование, естественно, не застали в силу возраста. Да, и которые многие не застали. Не застали Но за многие слышали, вот, например, среди рабочих на стройках Москвы два представителя Академии наук Узбекистана вели опросы. Угу. И ребята у них спрашивали, вот почему Киргизия вошла в состав ЕАЭС. Почему Узбекистан туда не вошел? Почему Узбекистан туда не вошел? Да, но им было трудно объяснить. Ну, у предыдущего президента Каримова была своя политика. Mm -hmm. У президента Таджикистана там свои взгляды. И все, и узбеки, и таджики завидуют киргизам. Ведь Киргизия, когда вошла в состав ЕС, они, стали получ... они получили те же права, что и граждане России. По трудоустройству, по получению медицинского. Uh -huh. У них нет такого обилия документов, которые необходимо получать при трудоустройстве. Им стало легче жить. Интересно, у киргизов что выяснилось. Многие из них под воздействием ультрапатриотов своих местных националистов считали, а зачем мы опять идем в кабалу к России. Вот мы были их колонии. Они так даже считают, что они не были. Да. Ну, есть люди, которые над этим усиленно работают. Mm. Вот. Зачем мы? А потом, когда говорят, мы приехали, мы поняли. Так это же благо, что мы с большой Россией. То есть люди это реально на примерах. А сейчас, вот буквально три недели назад, была большая международная конференция, одна, на которой с горечью представители трех республик Средней Азии сказали, говорят, по прошествии стольких лет мы сейчас поняли, какие ошибки допущены, какая-то трагедия для людей, что мы разделились границами, что у нас угу. теперь паспорта разного цвета, что мы теперь по приезду в Москву вынуждены оформлять разрешение. Спасибо, да, а вы по приезду к нам. Это действительно трагедия. Если Евросоюз идет по пути, Создание Союза и континента без границ, то мы наоборот усилимся. Надо над всем думать каждый раз. Десять раз надо подумать, один раз отрезать. А то, что вот вы там и воздаются, что мы нас захлестнула миграция. Uh -huh. Ну, в современном мире это сейчас основная тенденция. Мир пришел в огромное движение. За этим надо следить. Большая миграция идет в Европу. Но Европа, вопрос, да. Да, но Европа из этого ошибки фактически не извлекает. Вот, к примеру, сейчас на слуху это возросший рост производства в Колумбии кокаина. За последние два года динамика mm -hmm. там идет очень большая. Но здесь парадокс получается. Группировки, которые европейские страны ликвидируют, возглавляют граждане Колумбии. Начинают разбираться почему так легко происходит. Потому что у Колумбии а, безвизовый, безвизовый въезд в шенгенскую зону. И получается, что а, наркомафиози из Колумбии почему-то лучше, чем пропорядочные ученые из России. Мне, чтобы выехать на международную конференцию ну, в да. мне надо сдать пальчики, ласты сфотографирует, и профиль, и ванфас. Потом меня сто раз на пункте пропуска полицейские смотрят. А если еще увидят, что я родом из города Грозного, это вообще караул. я, я родился в Грозном. Да. Вот. А потом еще видят, что у меня вид mm -hmm. такой: то ли русский, то ли не русский. Черноволосы. А еще еще увидят у меня визы арабских стран, то идет такая длительная проверка. Меня начинает иногда это беседе, желание иногда забрать паспорт и снова улететь в Москву. Вот они, парадокс, к чему европейская демократия приводит. Ну да, вот с Европы тоже, кстати, интересный очень вопрос все-таки я его увижу, да, вот во Франции э, есть такое явление, что там радикализируются больше как раз представители не первого поколения мигрантов, естественно, а второго, ну и где-то уже третьего. Да, уже. уже, да, второго тоже как бы Граждане Франции, приезжают. которые выехали в Сирию и Ирак воевать, У -у -у. это как раз дети мигрантов, которые приехали, благополучно там вроде бы ассимилировались. Да. Да, люди даже вот. из неплохих семей со средним достатком, со знанием языка. Что интересно, вот они знают язык, они практически не отличаются от местных. Ну, во Франции вообще там приехал. И сказать, видеть. кто местный, кто Со не местный, а кто да, а кто что они уже очень хорошо смешно. А, вот как, как учить учесть вот этот опыт? То есть люди живут, в общем-то, в хорошей европейской стране, у них знание языка, у них такие же возможности, ну, практически такие же, как у мест, как у этих французов. Да? Что случается, почему они радикализируются? И как нам этот опыт? Перенимаем ли мы этот опыт, то есть изучаем ли ошибки Европы, которая сейчас вот сталкивается с тем, что вроде бы у них политика открытых дверей, они готовы к себе принимать и принимают в большом количестве. И у них проблемы теперь и с теми, кто приезжает сейчас, и с теми, кто приехал давно. То есть вопрос, как этот опыт нам. Опыт этот изучается, его. и мы его, безусловно, используем, в том числе и в рамках исследований, проводимых в Российской Академии Наук. Угу. Выводы и предложения мы направляем в соответствующие органы государственной власти. Для Европы самое главное, самая главная беда, это то, что, мне кажется, они заигрались в свой мультикультурализм и демократию. И ждивенчество для мигрантов Поощряется. порождает у них вседозволенность и все. И безнаказанность Поэтому по приезду Получая пособие Не работая Можно заниматься чем угодно Они же большая часть входит в криминал потом. Если взять по Европе Какая организованная преступность Стоит на первом месте В плане незаконного оборота наркотиков Это как раз Албанцы и косовары Этнические албанцы из Косово Которые внешне, так кстати, их так особо не отличишь. Это не арабы. Да, это Из не арабы. Вот. У нас мы по другому пути, Россия пошла. Uh -huh. У нас миграция, а в основной массе, это трудовая. Люди приехали заработать. Они прекрасно понимают. Если ты приедешь, и политика российского государства на это направлена, если ты соблюдаешь uh -huh. права, обязанности и законы, страны пребывания ради бога работай трудись на благо своей семьи на благо своей страны вот там же совсем другая ситуация происходит и много таких парадоксов по европе которые просто начинают удивлять в россии как оно будет во втором-третьем поколении, мы еще пока не знаем. Но учитывая опыт Европы, выводы определенные сделаны. Вот хотя бы то, что я говорю, создаются общественные советы при местных органах власти. В Европе, если посмотреть, такого нет. Там одна диаспора сама себе представлена, другая сама то себе представлена. То контроля да. Там, получается, эти анклавы, они живут своими законами дошло до того, что в ряде городов юга, к примеру, Бельгии, есть квартал, куда полиция вообще не заезжает. Ну, это, она, да, известны вот. лишь патрули, которые да, распространены вот. стали. Тоже в Британии, в Германии есть сообщения такие, что а к нам, когда приезжает иностранная делегация, и говорят, вот мы с вашими побеседовали мигрантами, они говорят, нет, у вас у нас в Роси... у нас уже говорят, в России такого нет, Органы безопасности работают мощно. Сразу, если что не так, вызовут с тобой проведут беседу. Не поймешь и глава э, национальных mm -hmm. образований наоборот этому способствует. Сразу последует высылка. То есть будешь oh, в рамках закона, да, будешь в рамках закона. Mm -hmm. Ради бога живи, работай. Если ты его нарушил. Ну, кому понравится, если к вам придет какой-то гость к ваш дом и начнется вести себя не по Потому такого гостя выгонять, больше никогда не пустит. Никому не нравится, поэтому Европа сейчас переживает всплеск вот этих популярностей правых партий, просто да, огромная. И, вот да. и поэтому вот как раз тоже с этим связано. еще видите и как? И Россия же никогда mm. не была колония. Это тоже менталитет. Да, это совершенно другая же политика была. В а а Азии, здесь, и, к примеру, в у соц. тех же французы, у, у тех же британцев постоянно чувство вины, постоянно какое-то чувство вины, и поэтому они. Поэтому они допускают многие вещи. Ну, да. Вот с вашей точки зрения и на основе исследований, как вы считаете, какая ситуация более приемлема, скажем, для? взаимодействия вот, с большим миграционным потоком когда мигрантов много и они заметны то есть их видно буквально они э, находятся в поле зрения и ну, всех тех органов власти которые должны им заниматься но при этом они могут анклавизироваться да? либо когда их тоже много но они очень легко интегрируются то есть как бы практически растворяются но при этом могут влиять на ту среду которая их окружает ну, Здесь очень многое зависит от того, насколько эффективно работают на местах органы власти, правоохранительные органы и специальные службы. У них это в них записано в функциях. Если каждый будет выполнять свою задачу, не страшно. Пусть хоть живут анклавами, хоть живут отдельно. Но когда все под контролем, ну, в нормальной семье все же под контролем. Или обоих, папа и мама, или папы. Поэтому то государство... есть все-таки такая вот патриархальная модель. Да, да государство – это то же самое семя, большое. Их должен кто-то постоянно за кем-то контролировать, наставлять, получать. Угу. Мне кажется, еще очень интересно вот то, что вы сказали в самом начале, что не только как бы, опасность нужно видеть в миграционных потоках, но и соблюдать права людей, которые приезжают, следить за тем, чтобы они не попадали вот, в поле зрения мошенников и вербовщиков. Тогда это тоже как бы пресечение какого-то канала радикализации. Да, любая принимающая страна должна с уважением относиться к вере, к национальной культуре, к языку. Но в России всегда так было. Россия она была многонациональная, многофициальная страна, как и татарстан. И остается. Да, и остается такой. Поэтому, не знаю, например, у меня в коллективе, который возглавляю, есть и русские, и украинцы, и белорусы, и арабы, и афганцы, но они граждане России, уже давно живут у нас, вот, и татары. Угу. Ну, мы все граждане одной страны, работаем в одном коллективе, доверяем друг другу. В этом как раз и из-за ну, будущего. Да, в этом наша сила. Спасибо большое, Николай Дмитриевич. Я напомню, что у нас был в гостях сегодня руководитель Центра научно-аналитической информации Института Востоковедения Российской Академии Наук, доктор политических наук Николай Дмитриевич Плотников. Спасибо. Спасибо вам. Все хорошо.